Здорово, мужики! Это обзоры от mob.org и я трэш. Просто я немного приболел, да и голос стал какой-то бабский. Даже грудь немного выросла, но да не суть. В сегодняшнем выпуске вы увидите Зомби-шутер Космо-экшен И захватывающий экшен-тир. Поехали! Поехали! Затели легендарный Dead Trigger вернулись с новым зомби-шутером Unkilled. Тебя снова ждут толпы ходячих, только на сей раз в самом Нью-Йорке. Впереди сотни миссий, и оружия, десятки локаций, огромное разнообразие врагов и крутая графика. В общем, все как старый добрый Dead Trigger. Что же нового, спросите вы? Ничего. Почему игра называется Unkilled, а не Dead Trigger 3, спросите вы? Потому, кроме возможности замедления и бесконечных патронов, в отличие нет. Но если ты собрался получить новые ощущения от новой игры, игра двадцать первым пальцем. Если тебе не впервые разгребать последствия неудачных экспериментов ученых, то зен это именно то, что тебе нужно. Знаю, знаю, ты это уже слышал, но ты последняя надежда человечества, и ты баба, которая ходит как мужик. Твоя цель найти и обезвредить всех мутантов и гнезда, дабы не допустить распространения заразы. Чтобы выжить, придется модернизировать свое оружие и броню. Ради 50 уровней, сложность которых, кстати, постоянно растет. Тебя ждет убойный шутан с морем зеленки, крутой графикой и мешком плазменных стволов. Ты приходишь и говоришь, мне нужна новая игра, но ты не просишь с уважением, не предлагаешь дружбу. Ладно, так и быть. Вот тебе новая шпила про настоящих мафиози. Под названием «Картул Kings. Они ужасно одеваются. А еще у них все время чешутся руки что-нибудь украсть. Так что вперед, воруй, грабь и убивай. Скучно самому или просто хочешь побантоваться? Вступи в картель и играй вместе с друзьями против вражеских картелей. Граб банки, совершай налеты, общайся в чате, играй с друзьями, комбинируй оружие. В общем, затянись порошком прямо со своего девайса. А на сегодня это все. Качай, ставь лайк, подписывайся на канал... И вступай в группу. А классу по эти бедяшечкам можно их посмотреть. Ну не мне тебя учить. Это был обзор от mob.org и я Трэш. Увидимся!